Он Бой слева бей, просто дай, стоит на Просто на первом поле. Я, Я ТФ. Да, гора моя ужас. Депп, Я... Ну да, да. да, да. Ну, да, да. да. Вы на будя!